Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Лев на июнь 2021 года. Нас ожидает очень интересный месяц. У представителей вашего знака Зодиака будет скопление планеты событий в 11 секторе. И это говорит о том, что большой фокус внимания в этом месяце будет сосредоточен на общении с людьми, которые вас окружают, а также на том, чтобы объединять усилия с вашими единомышленниками. В целом в этом месяце важно делегировать, важно в любом деле ощущать, что вы не одни, что есть кому подстраховать, есть на кого положиться. Поэтому старайтесь свою зону ответственности разделять. Старайтесь больше общаться с теми людьми, кто вам близок по духу и с кем у вас много общего. С учетом того, что Меркурий будет ретроградным по 22 число в вашем 11 секторе, в этот период времени могут решаться важные вопросы в вашем рабочем коллективе либо вопросы, связанные с дружбой. В любом случае это то время, когда нужно находить подход к другому человеку, когда важно уметь и слушать и слышать тех людей, которые находятся вокруг вас. Возможно, возникнет необходимость менять свои планы, а также по-новому выстраивать общение как рабочего, так и делового характера. Может быть и такая ситуация, что вы даже обсудили, например, какой-то проект, как он должен выглядеть, но придется менять свои планы, придется менять подход, так как вы будете понимать, что лучше сейчас эти перемены внедрить, чем допустить ошибку. С начала месяца и по 10 июня будет открыт коридор затмений на вашей оси 5-11 дом. Это вообще ось эмоциональная очень. Это ось связанная с теми людьми, кто нам неравнодушен и кому мы неравнодушны. Это наши дети, возлюбленные, друзья, все те, кого мы вдохновляем, все те, кто нас вдохновляет. И с этими темами также может быть связано то, что будет происходить в июне месяце. Поэтому явно в этом месяце каждому из вас важно ощущать, что вы не одни, и события этого месяца будут связаны как раз таки с теми людьми, которые вас окружают и которых вы считаете своими близкими. 1 числа Солнце будет в соединении с восходящим узлом в вашем 11 доме. Это может быть важное событие, связанное с дружбой, это может быть важное событие в рабочем коллективе. К слову, именно этот день может принести осознание, что пора менять что-то в своих планах, пора корректировать свои цели и задачи на ближайшее время. И, к слову, эта информация может прийти а, через другого человека. То есть не обязательно даже вы сами а, сделаете такой вывод, а просто пообщаетесь с тем, кому доверяете, и, соответственно, примите под влиянием этого разговора соответствующее решение. Со 2 по 27 июня Венера будет находиться в знаке Рак в вашем 12 секторе. Это сделает вас несколько интровертным человеком в сфере личных отношений. Обычно такое положение дает либо желание оставлять личное при себе и меньше рассказывать о том, что происходит в жизни, либо же это момент какой-то дистанции в отношениях, но не эмоциональной, а физической. Венера в райке в 12 доме дает такой тесный эмоциональный контакт, даже слияние с другим человеком, но 12 дом обычно создает физическое расстояние, когда, например, вот обстоятельства не дают встретиться, либо видеться так часто, как хотелось бы. К тому же, если рассматривать это положение в плане отдыха, то оно подходит тем людям, которые любят быть на природе. И явно время от времени вы будете ощущать необходимость быть в уединении. 3 числа Солнце будет в трине к Сатурну, и будет затронут сектор взаимодействия с людьми. А в целом этот день подходит для того, чтобы разложить все по полочкам в разговоре с каким-то человеком, скорректировать какие-то моменты в ваших отношениях, это хорошее время для того, чтобы согласовывать свои планы с окружающими вас людьми. Пятое число ⁇ это день неподходящий для работы. Все планы могут идти кувырком. Это неудивительно, так как в один день сразу два сложных аспекта. Это квадратура Меркурия и Нептуна. Данный аспект вносит в путаницу в дела. Люди неправильно понимают друг друга, становятся забывчивыми, рассеянными. Сложно сконцентрироваться на одной задаче, вообще может даже и лень одолевать целый день. К тому же будет оппозиция в этот же день Марса и Плутона на вашей оси работы и отдыха. Поэтому может все идти не по плану. Например, вы собираетесь отдохнуть, и вот она работа, которую нужно делать прямо на сейчас. Либо же наоборот, вы планируете работать, но здоровье, например, подводит. То есть в целом важно понимать, что на этот день не стоит планировать серьезные задачи. 10 числа будет солнечное затмение в 20 градусе знака «Близнецы». В вашем 11 секторе по данному затмению будет открываться новая страница в вашей жизни. Это новые планы, новые цели новые ориентиры. И что самое главная особенность подобного рода затмения в том, что все получается легко. Единственный момент, что затмение происходит в соединении с ретроградным Меркурием. Это всегда растягивает влияние затмения по времени, поэтому не ожидайте, что вы получите результат сразу, как минимум полгода это затмение будет на вас влиять, поэтому в первую очередь обращайте внимание на тенденции, которые возникают в вашей жизни. И тогда уже придет осознание, насколько эти события значимы для вас, так как они будут разворачиваться длительный период времени. 11 числа Марс переходит в ваш знак по 29 июля. И это для вас особенное время — Вообще, когда Марс в вашем знаке, это то событие, которое происходит раз в два года. И важно понимать, что это хороший период времени для всех, кто хотел заняться спортом, но никак не находил времени, хотел начать что-то новое, но никак не хватало смелости и решительности. Это хорошее время для всех, кто хотел, наконец, научиться отстаивать свои личные границы, отстаивать свою точку зрения. Но если вы и так человек энергичный, активный, если у вас не было никогда проблем со всем, что я перечислила выше, тогда вы можете ощущать преизбыток энергии Марса, и как следствие вы будете раздражительны, неуступчивы, и поэтому общение с людьми, с людьми может быть затруднительным в этот период. И для того, чтобы этот Марс не вредил вам, старайтесь больше работать, старайтесь подключать какую-то дополнительную физическую активность в это время. И в таком случае вы сможете извлечь максимум пользы из этого периода. 13 числа ваше правитель Солнца будет делать квадратуру к Нептуну. Этот день может принести путаницу в финансовые дела. Ни в коем случае не планируйте крупные покупки на этот период, хотя... В принципе, до 22 числа, пока Меркурий ретроградный, лучше ничего вот, значимого, особенно технику, не покупать. Но если вдруг возникают какие-то форс-мажорные обстоятельства, то хотя бы этот день вычеркните из списка. 14 числа Сатурн будет делать квадратуру Курану. Это аспект, который влияет на весь 21 год. Он включается так точечно время от времени. Первый раз этот аспект заявил о себе в феврале этого года. Это второй раз. И третий раз аспект будет точным в декабре 2021 года. По сути, в основе этого аспекта лежит тема перемен. Именно вот в тех вещах, в которых вы были на 100% уверены, то, что представляло фундамент вашей жизни — и поэтому обращайте внимание на то, что меняется. И особенно вспоминайте события начала этого года. Это были первые звоночки. В целом, аспект затрагивает ваш 10 и 7 дом. Это очень важные для дома, для каждого человека. Седьмой дом отвечает за тех, кому мы доверяем. Это наши партнеры по браку, партнеры по бизнесу, это наши клиенты. По Десятому Дому идет наш статус, карьера, в принципе, самые важные, фундаментальные вещи — это то, к чему мы стремимся и готовы тратить кучу времени на то, чтобы к этому прийти, к этому результату. И вот эти моменты могут либо конфликтовать между собой, например, партнер не принимает ваши цели, либо из-за работы вы не можете видеться так, чаще, так часто, как раньше. Либо же это может давать такой эффект, когда приходится менять, например, партнеров по бизнесу, либо направление деятельности. У каждого это может проигрываться по-своему. Обращайте внимание на те тенденции, которые происходят именно в вашей жизни. 20 числа Юпитер разворачивается в ретроградное движение в третьем градусе знака Рыбы в вашем восьмом секторе. На самом деле это одно из таких приятных событий. Этого месяца. И причем особенно приятно то, что Юпитер будет влиять не только вот в этот день, а он распространяет свое влияние на всю вторую половину июня, так как он будет в этот период максимально медленным, стационарным. И это благоприятное время в финансовом плане, либо будут интересные предложения, которые связаны с крупной покупкой, продажей либо это связано с даже доходами финансовыми вашего мужа, жены. По восьмому дому идут либо крупные суммы денег, либо это деньги, которые мы не сами зарабатываем, либо даже то, что по наследству достается. Поэтому вот такие темы могут быть актуальными для вас во второй половине месяца, но обычно в связи с Юпитером это все в плюс происходит. Опять-таки дождитесь разворота Меркурия, если речь идет о важных моментах. 23 числа Венера будет в оппозиции к Плутону, опять-таки затронута ваша ось работы и здоровья, поэтому вблизи этой даты будьте аккуратны на работе и старайтесь не перегружать свой организм большим количеством задач. 24 числа будет полнолуние в Козероге, в вашем шестом доме. И обычно полнолуние — это время кульминации и получения результата. Полнолуние происходит в вашем секторе работы и здоровья. Для некоторых людей это может быть период выздоровления, либо точного диагноза, либо эффективного лечения. Для других людей это, наоборот, период, когда есть результаты в работе, когда есть за что похвалить себя. То есть в целом это такое итоговое время, а Козерог вообще отвечает тоже за все такое фундаментальное, важное, поэтому у вас будет возможность так объективно оценить свои результаты, и, соответственно, для многих этот период может стать периодом вдохновения, так как будет за что себя похвалить. К тому же, Сатурн в это время будет в хорошем аспекте к Хирону, обычно это дает разнообразие в выборе работы, поэтому если вы находитесь в поиске нового рабочего места, то, скорее всего, будет даже несколько вариантов, которые вы сможете рассматривать. 25 числа Нептун разворачивается в ретроградное движение в вашем восьмом секторе. И если вы чувствительны к этой планете, то сильно можете реагировать на этот период, это может дать обострение аллергических реакций, это может дать повышенную чувствительность, даже тревожность внутри. Поэтому важно работать с состояниями, которые будут возникать вблизи этой даты. Есть также повышенный риск отравлений. К тому же стоит быть поаккуратнее, повнимательнее возле водоемов. Я бы рекомендовала вам не планировать поездку возле моря, океана, в другой стране в другую страну именно на этот период и наконец 26 числа марс будет в благоприятных аспектах к лунным узлам это хорошее время для начинаний для проявления инициативы в целом в плане работы активности подходящий период может быть также значимая ситуация в сфере личных отношений